Так, всем добрый вечер. Давайте, пожалуйста, проверим звук. Как меня слышно, видно? Друзья, жду немножко обратной связи от вас. Угу. Пошли плюсики, отлично. Только Андрей меня хорошо слышит, видит. Остальные как? Приветствую. Ага, так, судя по плюсам, я понимаю, что все хорошо со связью. Тогда можем начинать. Давайте представлюсь для начала. Меня зовут Маргарита Гусева, я являюсь одним из разработчиков данного проекта. Сегодня я вас буду знакомить с нашей платформой. Хочу сразу оговориться, то, что вебинар больше технический, то есть это не открытие компании, не презентация компании как таковая. То есть Сегодня мы пробежимся по основным моментам. Я отвечу на все ваши вопросы в конце презентации, поэтому сразу прошу особо не перегружать чат во время того, как я буду рассказывать. Вот. Если, конечно, какие-то вопросы будут возникать, я чат вижу, я чат читаю, то есть если будут вопросы ключевые, то мы, конечно, на них остановимся. А сегодня также хочу сказать, чат модерирует у нас Алексей Голян, я думаю, многие с ним знакомы. Если что, он будет помогать мне, будет отвечать на ваши вопросы. Ну, опять же, попрошу, давайте все вопросы оставим на конец презентации, потому что рассказать мне на самом деле есть много чего, информации много. Ближайший час, наверное, времени я у вас точно займу. Я думаю, никто никуда не торопится. Но если кто-то куда-то, конечно, планирует убежать, то запись вебинара будет в любом случае. Вот, Поэтому, кто не успел сегодня попасть, тоже не переживайте. Итак, я думаю, все готовы. Если все готовы, ставьте, пожалуйста, плюсики и, собственно... Поехали. Пока я жду вашей ответной реакции, хочу немножко рассказать вообще о нашей команде, о том, как мы пришли к этому проекту. Собственно, изначально хочу сразу отметить, что я единственная девушка в нашем коллективе, то есть у меня такая непростая немножко участь, потому что иногда женский взгляд, он прям так необходим в каких-то спорных вопросах, которые у нас часто возникают и при разработке, и при дизайне, и при каких-то моментах развития дальнейшего проекта. То есть, на самом деле, на мне такая колоссальная ответственность лежит, поэтому я чувствую, в принципе, ответственность и перед проектом, и перед вами сегодня то, что я рассказываю. Я очень сильно волнуюсь, я прошу вас поддержать меня. Что еще? Так, да, наверное, ключевой такой момент, который я хотела затронуть, почему мы, почему, как вообще возникла идея создать платформу Virex IO, Мы изначально хотели создать функционал, который был бы удобен для нас самих. То есть мы как пользователи, которые давным-давно уже работают в интернете, не первый проект, не первый сервис, с которым мы сталкиваемся, хотелось бы создать что-то такое, что, не знаю, наверное, было бы близко по душе нам самим. В первую очередь мы сейчас видим, что да, идет активное развитие цифровых технологий, электронных валют. То есть это такой ключевой момент, ключевой аспект, потому что мы все видим, да, все понимаем, что все кошельки, все биржи, они рассредоточены абсолютно в разных местах. Если где-то что-то хранить, то нам постоянно переходится что-то перепродавать, что-то переводить с биржи на биржу, что-то переводить с кошелька на кошелек – это не очень удобно. У нас в первую очередь стояла задача создать кошелек, который совмещал бы огромное количество валют в одном месте, чтобы это упростило в первую очередь нашу работу. Итак, зацепившись за эту идею, мы в принципе решили создать изначально вот такой вот цифровой кошелек, то есть Сразу хочу оговориться, то, что это полностью наша разработка, это полностью наш блокчейн, написанный с нуля. То есть такого на сегодняшний день, я знаю, сейчас очень много проектов выходит, которые функционируют, позиционируют себя, прошу прощения, как многовалютный, многофункциональный, да, там, инвест-проект, грубо говоря, или просто проект. Но могу вам сказать с уверенностью, то что они все используют чужие IP. Чужие API. У нас полностью своя разработка, у нас полностью свои API, которые мы в дальнейшем будем предоставлять. Я об этом расскажу чуть-чуть поподробнее попозже. Вот. То есть это наша, как сказать, небольшая такая гордость. Сразу хочу отметить, что на момент открытия, на момент старта, я думаю, это в ближайшие недели полторы, у нас уже будет готово сразу к работе 7 кошельков. Это основные кошельки, то есть основные те валюты, которые самые востребованные на сегодняшний день. Как, если вы следите за нами в соцсетях, вы могли отметить то, что мы проводили опрос, то есть мы прислушиваемся и к вам, какие валюты бы вы хотели видеть на нашей платформе. То есть это все, конечно, учитывается. Наши разработчики все это видят, мы всю информацию передаем. Вот. Поэтому чем больше активности от вас, тем, соответственно финальный результат получится и для вас, как сказать, интереснее. Итак, давайте уже перейдем непосредственно. Немножко расскажу о нас. Скажите мне, пожалуйста, вы видите презентацию? То есть загрузилась ли презентация? Она должна находиться в правой стороне окошка. Отлично. Отлично. Так, давайте немножко поговорим о нас поподробнее. Итак, что мы себя представляем? Как я уже отметила, мультивалютный кошелек собственной разработки, поддерживающие десятки востребованных электронных валют. Хочу еще сразу обратить внимание на то, что, вы знаете, на рынке на сегодняшний день огромное количество монет. То есть, естественно, мы все должны понимать, то, что все монеты мы уместить не сможем. Но мы будем в первую очередь стараться э, включать те монеты, то есть это даже где-то до 50 монет э, действительно качественных, хороших, монеты, которые не хайповые, монеты, которые чем-то подкреплены на рынке, то есть которые имеют какую-то действительно рыночную хорошую стоимость. Будем работать с теми монетами, которые себя что-то представляют. То есть таких монет, которые однодневки у нас, естественно, в проекте не будет. Дальше. Возможность подключения через наш собственный API-сервис. Расскажу немножко об этом поподробнее. Мы предоставляем программное решение API для разработчиков, которое позволяет на основе уже готового кода воспользоваться уже готовым функционалом нашей платежной системы, наших блокчейн-кошельков. То есть мы предоставляем готовое решение как для интернет-проектов, которых на сегодняшний день открывается огромное количество с каждым днем, так и для людей, которые ведут свой бизнес в интернете. То есть Сейчас очень много интернет-магазинов, очень много каких-то небольших интернет-проектов. Все больше, больше, все чаще и чаще подключают технологию именно платежей, связанных с криптовалютой. И именно то, что мы предоставляем наши API-коды для разработчиков, это на самом деле можно считать как продукт. То есть у нас в любом случае всегда есть... Своя целевая публика, своя целевая аудитория, которая также будет поддерживать наш сервис, нашу платформу на плаву. Дальше. Помимо того, что у нас кошелек собственной разработки, у нас также подключена инвестиционная платформа с разными надежными тарифами под разнообразные валюты. Как мы пришли к этой идее? кошелек кошельком конечно все это хорошо но вот представьте как бы было неплохо да допустим если бы блокчейн вот у вас на блокчейне я сейчас говорю не об активных трейдерах допустим вы обычный пользователь вы инвестировали в тот же самый биткоин у вас лежит биткоин на блокчейне скажите вам было бы приятнее, если бы допустим блокчейн ваши средства которые лежат параллельно приумножал то есть помимо курса вам бы капали еще дивиденды за это я думаю, это неплохая идея. И именно зацепившись за эту идею, мы решили подключить сервис инвестирования. То есть мы не делаем акцент именно на инвестиционном проекте в данном случае, мы делаем это просто как бонус для наших клиентов, которые будут пользоваться нашим кошельком. У нас на каждую монету подключено от 3 до 5 тарифов. То есть на момент старта у нас будет представлено больше 20 тарифов на каждую, на все монеты. Я могу сказать то, что ну, на самом деле очень мало проектов, которые могут похвастаться действительно таким разнообразием. Тарифы абсолютно разнообразны на разные сроки, с разными процентами, с разными условиями. Вплоть до того, что вы можете выбирать авто автореинвестирование от ежедневного до ежемесячного то есть на самом деле у нас э, в этом плане тоже разработка постаралась очень хорошо. Э, я немножко об инвестировании расскажу попозже, мы к этому вернемся. Давайте отметим дальше э, профессионализм и, и в сфере трейдинга и аудита. Э, могу сказать от себя, то есть у нас, э, если посмотреть, наверное, по каким-то таким э, расчетам, не очень большая команда, но э, изнутри я могу сказать, что команда действительно сильная, команда... И у нас в сфере даже того же самого трейдинга, я сейчас не говорю ни о разработчиках, ни о дизайнерах, ни о программистах. В сфере трейдинга у нас собраны тоже достаточно сильные ребята, которые работают в этой сфере не первый год, которые имеют очень хорошие результаты действительно для биржевых торгов, то есть есть чем похвастаться. Ребят мы подбирали очень тщательно, поэтому за инвестиции, которые будут приходить к нам в доверительное управление, мы ручаемся. Что еще хочу сказать про трейдинг, про инвестиции, что будет связано. Каждую неделю у нас будут отчеты по торгам. То есть это, естественно, у нас живая торговля. Вы все будете видеть в своих кабинетах, полностью всю отчетность. Но об этом тоже да давайте поговорим чуть позже. И еще один такой ключевой момент. Это прям наша гордость, безопасность, надежность и качество. Я буквально вчера разговаривала с нашим разработчиком и спрашивала. Задала такой вопрос, я говорю, слушай, я говорю, если ну, у меня там начнут спрашивать что-то про безопасность, то есть ну вот как лучше рассказать. Мне выдали текст, <laughs> очень большой на самом деле текст, за умных слов, то есть, естественно, я ничего не поняла, ну, во-первых, я блондинка, во-вторых, девушка, ну, и я, и я не разработчик, я не программист, я половину слов, конечно, не поняла, но он подытожил, я прям, можно процитирую этот момент, Девушки, девственницы под юбку намного проще залезть, чем в нашу базу данных. Я думаю, этой фразой можно подчеркнуть вообще, вернее, завершить разговор о нашей безопасности. То есть я сейчас не говорю о том, что у нас будет двухфакторная аутентификация в кошельках, о, о, прошу прощения, в личных кабинетах, о том, что будут резервные коды, то есть доступ к вашим личным кабинетам – это полностью ваша ответственность. Но взломать нашу базу данных практически невозможно. То есть я думаю, это тоже один из таких очень важных моментов. Все досатаки, атаки все прочие нападки мы стойко выдержим, поэтому за безопасность ваших кошельков вы можете также не переживать. Так, двигаемся далее. Миссия наша, которую мы хотим в принципе донести, которая, как сказать, что бы мы хотели отдать людям вместе с этим проектом. Это стремление создать и, конечно же, совершать международную платформу для хранения и надежного приумножения капитала в рамках единого сервиса. То есть, как я уже сказала, мы, у нас идея была совместить все в одном месте. Абсолютно любые сервисы Которые вот в ходе работы необходимы Будь то кошелек Будь то инвестиции Будь то обменная биржа Будь то дебетовые карты И так далее Все это должно быть в одном месте Я сейчас не говорю о каких-то других сервисах Я немножко попозже вас познакомлю Еще с одним сервисом Который будет у нас представлен на старте Сервис я думаю Будет очень приятно Очень приятно вас удивит Но на самом деле знаете какой момент мы постоянно общаемся постоянно разговариваем то есть мы постоянно обмениваемся идеями и мы пришли к такому выводу то что рынок криптовалюты он настолько еще просто не освоен и столько приходит идей и даже вот наш проект который мы сейчас создаем это на самом деле он нам дает такое поле для деятельности и для реализации вообще всего что можно только придумать с криптовалютой на самом деле можно придумать очень много всего, и это очень много сервисов, которые будут действительно и полезны людям, и которые э, будут упрощать работу в интернете. И у нас действительно стоит такая задача. Мы предоставляем продукты, созданные быть удобным, понятным и многогранным в своих функциях. Я думаю, вы уже понимаете, о чем идет речь. И, конечно же, мы слушаем и понимаем, и общаемся с рынком на одном языке. Опять же, повторюсь, так как мы не первый год все работаем в интернете, мы знаем этот бизнес очень давно, знаем его изнутри, то есть на самом деле для развития очень много составляющих. Наши ближайшие цели и задачи, то есть это цели, которые либо уже готовы у нас и освоены на старте, либо э, будут освоены в ближайшее время, сразу после запуска, это то, к чему мы стремимся в самое ближайшее время, давайте озвучим. Э, безопасное и надежное хранение у нас уже выполнено. То есть я не буду уже возвращаться назад, я думаю, все поняли об этом. Предоставление API. Этот пункт у нас тоже уже выполнен. Умные инвестиции. Готово. Программа «Карьера» для активных партнеров. С программой «Карьера» я вас познакомлю немножко дальше. Но я думаю, вы все представляете, что такое реферальная система. Так как мы подключили инвестиции, мы не могли, конечно, обойти активных партнеров стороной, которым интересно приглашать, у которых есть структуры, которые любят и хотят зарабатывать. То есть мы продумали, конечно же, и этот аспект. Внедрение дебетовых карт. Я думаю, уже во многих проектах вы слышали про внедрение дебетовых карт, этим, конечно, никого не удивишь, но на самом деле, когда мы начали заниматься этим вопросом изнутри, то есть это все изучать, мы пришли к выводу, что, наверное, большинство проектов все-таки об этом просто говорят, потому что действительно там очень много мороки из документации, и с официальным оформлением и с подключением. В общем, на самом деле, это очень сложный процесс внедрения дебетовых карт. Мы этим уже активно занимаемся, поэтому э, я думаю, мы тоже будем, наверное, одни из первых э, проектов или сервисов, которые внедрят дебетовые карты. Э, но я думаю, все понимаете, для чего это очень удобно, когда тебе не нужно... Вы все работаете с биткоином, вы все работаете в интернете. Вы знаете, чтобы получить ту же самую наличку, вам нужно провести ряд манипуляций. Вам нужно вывести деньги с кошелька на биржу там, или с биржи на кошелек, с кошелька на обменник. С обменника уже найти удобный способ оплаты, правильно? Здесь мы хотим, опять же, упростить по максимуму этот процесс, подключить дебетки непосредственно сразу к вашему кошельку, чтобы все платежи, все выводы были инстантом. Я думаю, это очень удобно, это очень крутой функционал. Дальше интеграция собственного обменного сервиса. Опять же, кто-то, допустим, хочет покупать биткоин, хочет продавать биткоин. Я думаю, многие знакомы с, именно с обменными биржами. Не с биржами, которые я сейчас не беру. Битрикс, да, там, Фолоникс, не торговые биржи. Именно обменные биржи, когда участники делают, производят обмен между собой исключительно. Мы предоставим такую возможность нашим партнерам. То есть будет отдельный сервис, позволяющий легко обмениваться между собой любой цифровой валютой, на, точно так же на любую фиатную валюту. Дальше. Система поощрения партнеров. Система поощрения партнеров у нас относится к карьере. Опять же, мы немножко позже перейдем уже к карьере. Я вас познакомлю со всеми статусами, которые у нас есть, и также, конечно, со всеми поощрениями и вознаграждениями, которые там будут присутствовать. Подключение новых востребованных монет о новых востребованных монетах мы уже тоже поговорили вы понимаете то что перспектива огромная постоянно постоянно будем подключать новые новые новые монеты то есть без этого никуда по мере роста проекта будет разрастаться и наш естественно кошелек и наверное одно из самых интересных аспектов это создание собственной ICO платформы я думаю многие знакомы с термином ICO и, я думаю, многие из вас представляют всю перспективу, которую это несет. Для чего мы это делаем? В любом случае, ICO подключается, разрабатывается для того, чтобы привлечь стороннее финансирование в проект. Для чего? Естественно, для какого-то нашего дальнейшего развития. То есть, чем больше финансирования мы привлекаем к себе, чем больше у нас инвестиций, соответственно, тем шире и масштабнее мы будем разрастаться. То есть, это естественно. При подключении ICO-платформы у нас будут точно так же продаваться наши токены, будет выходить монета, которая будет торговаться. Я думаю, этот момент будет очень также интересен для наших партнеров, которые с нами будут с самого начала, потому что в любом случае у них будут особые условия на приобретение токенов. Этот момент тоже прям нужно запомнить, пометить. То есть это все в ближайших планах, в ближайших перспективах. То есть, как вы видите, наша цель – Наша цель масштабная – вывести международный рынок депозитного хранения на качественно новый уровень. Я думаю, вместе, общими усилиями мы, конечно же, это сделаем. Давайте дальше. Про электронные валюты немножко поговорим. Я думаю, многие из вас знакомы уже практически со всеми даже логотипами, которые здесь представлены. Поэтому расскажу вкратце. Ну, ни для кого же не секрет, да, что криптовалюта будущей мировой эконом экономики – Почему? Почему сейчас криптовалюта пользуется таким спросом, такой популярностью? Я думаю, со мной многие сейчас согласятся, да, то, что сейчас происходит прям такая золотая лихорадка на криптовалюту. Ну то есть на это нельзя закрывать глаза, этим нужно активно пользоваться, потому что э, иначе, как говорится, пропустишь вспышку. Итак, явные и основные преимущества. Криптовалюта рассредоточена в сети интернета и не имеет централизованного управления. Это плюс, это плюс. Преимуществом электронных монет также считается их анонимность и конфиденциальность проводимых транзакций. Это тоже огромный плюс. Перемещение криптовалюты между пользователями происходит намного быстрее, чем аналогичная банковская операция. Это тоже плюс. На курс криптовалюты не может повлиять работа каких-либо финансовых институтов, и государство не может вмешаться в производимую транзакцию. Это все такие большие жирные плюсы, которые отличают электронную валюту от фиатной валюты электронные платежи от банковских платежей. Но ну, я думаю, здесь что-то говорить глупо, потому что э, все прекрасно уже понимают, раз мы здесь собрались, вы все знаете, что это такое, вы все с этим работаете, и значит, вы уже поняли всю суть и всю перспективу электронной валюты. Э, сейчас я вас хочу представить с одним, э, познакомить, вернее, с одним из наших э, сервисов, который будет представлен даже не сервисом, с модулем. А, наш модуль, э, тоже можно считать прям нашим продуктом, одним из основных, это сервис WeCash. Э, мы разработали модуль, позволяющий продавцам, интернет-магазинам, интернет-проектам, поставщикам услуг принимать платежи от клиентов в электронной валюте. Наш модуль интегрируется абсолютно с любым магазином, а также с сервисом по оплате товаров и услуг. Помощь и подключение сервиса WeCash оказывается бесплатно. пакет будет входить более 10 различных электронных валют, какие представлены вы видите. И после подключения любой пользователь сможет немедленно начать прием платежей, а также отслеживать все выполняемые операции перес, э, через специальный интерфейс. Я думаю, многие из вас знакомы с такими сервисами, как э, Robocase, AdvoCash, то есть, которые подключаются отдельными модулями. Так вот, э, помимо API для разработчиков, для, для профессиональных, э, мы разработали именно модуль, который будет... Э, удобен и понятен для абсолютно любого пользователя, который ведет бизнес в интернете. Этот модуль можно подключать абсолютно в любые сервисы, то есть это все будет происходить практически в автоматическом режиме или, по крайней мере, интуитивно понятно, на интуитивно понятном уровне. И все операции, все платежи, полностью все-все-все транзакции можно будет отслеживать в своих личных кабинетах. Я думаю, это очень крутой продукт. Могу Сразу отметить, что такого еще нету. Такого еще не предоставляла ни одна платформа, ни одна площадка. Могу с гордостью похвастаться, что мы первые. Можете похлопать. Вот. Это, ну, это прям действительно гордость. Теперь давайте перейдем к нашим инвестициям. К, нашим, к нашему инвестиционному сервису. Как видите, на данной табличке здесь у нас представлено пока что 6 валют. На открытие, как я уже повторюсь, будет валют немножко побольше, но давайте такие основные моменты выделим. Минимальная сумма инвестиций у нас будет составлять 10 долларов, либо эквивалент в любой криптовалюте. Как вы видите, проценты по каждой валюте абсолютно разные. Это все, естественно, варьируется от рыночной стоимости той или иной монеты и от каких-то показателей, которые действительно, чем монета, чем монета поддерживается, то есть как давно она вышла на рынок и так далее. То есть Все проценты на каждую монету у нас высчитываются индивидуально. График начисления у нас будет происходить каждую пятницу. Вывод средств будет ежедневный. Досрочного вывода тела у нас не предусмотрено, но на некоторых тарифных планах будет возврат депозита в конце срока. Регламент обработки заявки на вывод будет составлять 72 часа, и минимальная сумма вывода также будет составлять 10 долларов, либо эквивалент в той валюте, тариф, на который вы приобрели. Еще хочу отметить такой момент, не знаю, я думаю, ну, это, конечно, верно очевидно, но все-таки хочу сделать на этом акцент. Вы получаете дивиденды в той валюте, тариф, на который вы приобрели. То есть, если вы инвестировали в доллар, вы получаете в долларах проценты. Инвестировали в биткоин, получаете процент в биткоине, то есть и вы должны понимать, что помимо роста, допустим, процентного соотношения биткоина на вашем счете, также вы можете выигрывать на курсе, то есть ни одна валюта не будет простаивать вас просто так. Я думаю, это тоже такие очень хорошие показатели, которые мы предоставляем. Давайте поговорим о распределении средств. Итак, как вы видите, все средства, которые поступают к нам в доверительное управление, то бишь ваши инвестиции будут разделяться по четырем направлениям. Первое направление – это, конечно же, трейдинг. Я думаю, здесь все понятно. То есть эти средства будут активно использоваться в торгах на бирже и приумножаться для того, чтобы мы могли спокойно и без труда покрывать ваши дивиденды. 20% будет уходить в поддержку стартапов и инвестиций в ICO. Здесь тоже, наверное, Вопросов не должно возникать, потому что э, стартапы, ICO, они происходят каждый день. Я думаю, кто следит э, за миром криптовалюты, э, с этим знаком, с этим сталкивался. Помимо этого, в ближайшее время хочу сразу сказать, то, что у нас будет еще подключено э, инвестиции и ваши в ICO. То есть будет представлен список проектов, в которых вы сможете инвестировать вместе с нами. Опять же, э, по особому тарифу, по особым э, процентам. Здесь вы тоже сможете извлекать прибыль. 20% у нас будет распределяться на майнинг. Майнинг пока у нас, скажу честно, сторонние сервисы. То есть у нас есть ребята, с которыми мы сотрудничаем, и с которыми у нас есть определенные договора. В дальнейшем у нас планируется свой майнинг. Но об этом поговорим чуть позже, об этом я, конечно же, тоже расскажу. И 10% у нас будет уходить на биржевый арбитраж. Я думаю, что такой биржевый арбитраж, наверное, тоже не нужно пояснять, потому что... Ну, хотя нет, давайте расскажем. Биржевый арбитраж, что из себя представляет? Допустим, когда наш трейдер видит, что на какой-то из бирж курс намного выгодней, то происходит, как сказать, своего рода манипуляция, то есть... Монетки перегоняются с одной биржи на другую, чтобы именно сыграть на курсе, на вот этой вот разнице на различных биржах. То есть это, опять же, все нацелено для того, чтобы извлечь максимальную прибыль. Теперь, собственно, давайте перейдем к карьере нашей платформы. Итак, карьера с Verox.io предусматривает 11 статусов. Каждый статус у нас открывает новые возможности и уровни дохода, а также увеличивает еженедельную сумму лимита на вывод. Карьерные статусы предусмотрены как для активных партнеров, которые развивают структуру и увеличивают личный оборот, так и для пассивных партнеров. Карьерные статусы для активного и пассивного инвестора будут различаться еженедельными лимитами на вывод. Сейчас давайте я поподробнее расскажу о наших статусах. Итак, первый статус начальный – это статус старт. Как мы видим, условия для присвоения статуса. Минимальный депозит у нас 10 долларов или эквивалент. Личный оборот для получения статуса не требуется. Я поясню, что такое личный оборот. Это когда оборот создается непосредственно партнерами, которых пригласили лично вы, вашей первой линии. Лимит на вывод средств недели у нас 50 долларов. И регулярная система начислений, как вы видите с первого уровня, мы имеем 5%. Бонус от прибыли лично приглашенных на этом статусе не предусмотрен. Следующий у нас карьерный статус «Агент». Мы видим, что личный депозит здесь уже от 750 долларов или эквивалент. Личный оборот для получения статуса 5000 долларов – лимит на вывод в неделю 150 долларов и мы видим, что реферальная система у нас уже расширилась на 4 уровня глубины вниз а также мы имеем возможность получать проценты еще и с альткоинов бонус от прибыли лично приглашенных партнеров не предусмотрен и на этом статусе у нас уже первая премия для наших партнеров в размере 200 долларов ознакомиться с процентами, я думаю, вы можете сами да, сейчас на этой табличке я не буду озвучивать все проценты Давайте переходим к следующему. Следующий у нас статус менеджер. Это третий у нас активный статус. Депозит здесь от 2000 долларов. Лимит на вывод средств недели 300 долларов. Личный оборот для получения статуса тысяч долларов. Премия за получение статуса 1000 долларов. И здесь вы видите, что уже у нас прибавился бонус от прибыли лично приглашенных партнеров 5%. То есть помимо... Реферальные системы 5% с первого уровня, мы также получаем бонус от прибыли лично приглашенных партнеров. Как вы видите, у нас увеличился процент за, за альткоины с первого уровня и немножко повысились проценты на втором уровне нашей реферальной системы. Следующий статус у нас пассивный, статус партнер. Почему пассивный? Мы подумали о том, что очень много инвесторов, которым интересно, допустим, инвестировать, но они не строят все эти, не умеют, не хотят, не любят. Ну, неважно, есть у всех свои причины. Но так как у нас все статусы завязаны лимитами еженедельными на вывод, то есть мы не могли обойти как-то стороной этот момент, мы немножко заморочились и добавили это тоже в карьеру. Итак, мы видим, депозит у нас здесь от 3000 или эквивалент, личный оборот у нас для получения статуса не требуется, лимит на вывод 250 долларов в неделю. Мы решили также оставить реферальную систему, то есть мы видим, то, что с первого уровня человек все-таки, если кого-то пригласит, он будет иметь 5%, но бонус от прибыли здесь, так же, как и на первых двух статусах, у нас не предусмотрен. Я думаю, следующий статус, наверное, разбирать подробнее, нету смысла. Я просто быстро пробегусь по цифрам. Итак, депозит у нас на, на статусе лидер от 5000 или эквивалент, личный оборот от 50 тысяч долларов, тоже либо эквивалент. Премия за получение статуса у нас 2000 долларов, еженедельный лимит на вывод 700 долларов. Здесь мы видим у нас уже 5 уровней юбины. Бонус от прибыли лично приглашенных партнеров 6%. Так, прошу прощения, здесь на пятом уровне у нас опечатка, на пятом уровне мы получаем тоже 1%. Следующий у нас статус, это пассивный статус, статус инвестор, депозит от 8000 лимит на вывод 1000 долларов. Личный оборот для получения статуса также не требуется. И по реферальной системе и по бонусу от прибыли лично приглашенных тоже, я думаю, вопросов не возникает. Следующий статус у нас грант лидер депозит от 10 тысяч, лимит на вывод полторы тысячи, личный оборот для получения статуса 100 тысяч долларов, премия за получение статуса 5 тысяч долларов, бонус от прибыли лично приглашенных 7% и с реферальной системой тоже, я думаю, вы ознакомились. Топ лидер это у нас последний пассивный статус. Депозит от 15 тысяч и выше или эквивалент. Личный оборот для получения статуса не требуется. Лимит на вывод средств на неделю 2000 долларов. Точно так же с реферальной системой и с бонусами от прибыли. Все понятно. И последний наш карьерный статус. А нет, прошу прощения, предпоследний. Трейдер, депозит от 20 тысяч долларов, лимит на вывод средств в неделю три тысячи долларов, личный оборот для получения статуса в 250 тысяч долларов, время за получение статуса 10 тысяч долларов, бонус от прибыли лично приглашенных партнеров 9 Как вы видите, по альткоинам мы здесь уже получаем с первого уровня 5 Да, хочу сразу отметить такой момент, я сказала в начале то, что мы получаем проценты именно по тем валютам, вклад в которых сделали ваши партнеры. То есть, если у вас кто-то, допустим, сделал инвестицию в Ripple, соответственно, вы получите 5% от его вклада именно в той валюте, именно в Ripple. То есть, я думаю, здесь тоже все понятно. Гранд трейдер. Вот у нас, прошу прощения, последний пассивный статус. Здесь у нас депозит от 35 тысяч долларов или эквивалент. Лимит на вывод 3 долларов в неделю. Личный оборот не требуется. Бонус от прибыли лично приглашенных партнеров 0. Реферальная система начислений 5% с первого уровня. И, собственно, последний статус. Про трейдер. Статус самый у нас сказать, ну, на сегодняшний день топовый. Возможно, в дальнейшем мы будем увеличивать и лимиты, и депозит. Но пока что это, конечный статус. Депозит у нас здесь личный составляет от 50 тысяч долларов или эквивалент. Лимит на вывод 5 тысяч долларов в неделю личный. Оборот для получения статусов полмиллиона долларов. Премия за получение статуса 20 тысяч долларов. Как вы видите, с первого уровня и бонус от прибыли лично приглашенных партнеров у нас составляет 10%. По альткоинам мы получаем 5%, со второго уровня 3%, с третьего уровня 2%, с четвертого и пятого уровня мы получаем по 1%. Я думаю, вы понимаете, что здесь уже достаточно серьезные деньги крутятся на этом статусе. И э, я прям жду э, первых наших топ-лидеров, которые в скором времени придут на этот статус я думаю не за горами это событие в любом случае со всеми статусами со всеми со всеми инвестиционными тарифами вы можете ознакомиться после презентации я презентацию разрешу скачивать после этого вебинара то есть я ее дам в открытый доступ и также эту презентацию мы разместим во все наши чаты то есть если кому-то она нужна будет для работы пожалуйста пользуйтесь Давайте, пока мы не перешли к долгосрочным целям и задачам, вот сейчас я бы хотела, наверное, немножко с вами пообщаться, то есть у кого есть какие вопросы, наверное, возможно, касаемо больше карьеры, больше инвестиций, потому что большинство из вас, я понимаю, конечно, все рады за нас и за наши разработки, но все пришли сюда зарабатывать, и значит, вы в первую очередь заинтересованы именно в этом. То есть, возникли ли у вас вопросы, давайте их разберем. Если вопросов нет, то я готова двигаться дальше. Так, хорошо, Иван, я рада, но я знаю, что у тебя тоже никогда нет вопросов, ты все понимаешь с полуслова, так, хорошо. Хорошо, ребят, спасибо за обратную связь, рано меня еще благодарить, я еще не закончила, но спасибо большое, продолжаем. Хорошо, давайте немножко поговорим тогда о долгосрочных целях и задачах. Спасибо. «Запуск SEO с выпуском и продажей токенов». Ну, я на этом уже сделала акцент, я думаю, наверное, не знаю, есть ли смысл рассказывать об этом подробней. То есть мы планируем выходить на международный уровень, мы планируем позиционировать себя как международный проект, захватывать не только ближайшие рынки СНГ, Европы, но выходить действительно занимать прям масштабные, мировые такие позиции. То есть и ICO как инструмент для дальнейшего толчка на самом деле очень-очень эффективный. Дальше, сервис майнинга. Закупка оборудования, ведение деятельности путем привлечения собственных средств либо средств инвесторов, между которыми будет идти распределение прибыли от приобретенной доли. Здесь хочу уточнить, то что, как я уже сказала выше, то есть помимо инвестиций в монеты, помимо инвестиций в сторонние ICO, пока не вышло да, наше ICO, да даже пока, когда выйдет наше ICO, то есть инвестиции в сторонние ICO будет всегда присутствовать. Мы также в проекты подключим и майнинг. То есть вы сможете инвестировать и в майнинг вместе с нами. Я думаю, ну, столько источников дохода тоже, наверное, вряд ли может предоставить хоть один проект. Ну, не знаю, я вот сколько говорю, сколько вообще думаю, сколько работаю, меня на самом деле так переполняет гордость за то, что мы делаем, потому что действительно все делается с душой, все делается на совесть, мы очень скрупулезно проверяем абсолютно все моменты, которые возникают э, во время работы. И столько идей, и столько планов для реализации. И я еще хотела отметить такой момент, то, что, ребят, мы открыты к идеям, мы открыты... Абсолютно ко всему, ко всему новому То есть в наших чатах, пожалуйста, делитесь с нами тоже тем, что бы вы хотели видеть То есть, возможно, какие бы сервисы вам бы было интересно наблюдать Мы обязательно к этому прислушаемся Мы всю эту информацию передадим нашим разработчикам, нашим программистам Мы, конечно, обсудим это все сами И постараемся по максимуму это все реализовать И реализовать ре ре ре с вашей помощью в том числе как вы видите, создание международного многофункционального холдинга. То есть помимо открытия офисов по всему миру, собственных криптовалютных автоматов. То есть это у нас тоже стоит такая, как планочка. То есть если мы предоставляем дебетовые карты, обменные пункты, то есть оборудование для майнинга, не так будет сложно и запустить, и прям глобализировать криптовалютные автоматы по сначала, да, начинаю по странам СНГ, потом переходить все дальше, дальше, дальше. Просто почему нет? Почему бы это не делать под эгидой Вирекса? То есть на самом деле планов очень много. Я, наверное, в принципе, сказала все, что я хотела сказать. Мне хочется пообщаться все-таки с вами поделитесь своим мнением вообще что вы думаете э, какое у вас отношение от услышанного э, ну да <смех> как то так я повторюсь еще раз я очень волнуюсь потому что ну, такого уровня вебинара я не проводила я никогда не презентовала что-то свое это всегда это всегда очень трепетно внутри потому что переживаю что что-то возможно забыла сказать то что хотела но возможно с помощью ваших наводящих вопросов я об этом вспомню всю контактную информацию всю информацию по презентации записи мы еще раз повторюсь разместим обязательно в чатах. Если вам какая-то информация нужна будет лично для работы, не стесняйтесь. Обращайтесь, пожалуйста, либо ко мне, либо к Алексею. Монеты на долгосрок плюс платформа Профит. Хороший проект. Спасибо большое. Мы на самом деле уже... Очень сильно хотим сами запуститься, как можно скорее, но э, останавливают такие аспекты, как мы доделываем главную страницу, то есть внутри кабинетов у нас практически все готово. Э, практически все тесты мы прошли на RAM. По поводу главной страницы нам нужно доделать непосредственно лендинг-пейдж, мы э, заканчиваем регистрацию. Вот, и, собственно, все, наверное, это э, такие основные моменты которые нас на данный момент останавливают то есть вы понимаете то что это уже такая мелочь но которую нужно было бы доделать то есть мы все уже в принципе готовы к старту и морально и функционалом еще такой момент ребят мы активно набираем на самом деле команду потому что команда на самом деле разрастается и так с каждым днем но нам нам нужны спикеры нам, возможно, нужны программисты, нам нужны какие-то идейные люди. То есть тоже, пожалуйста, обращайтесь ко мне в личные сообщения или к Лёше. Мы рассмотрим все варианты сотрудничества. Если вы хотите быть с нами в одной команде, то мы обязательно можем обсудить этот момент. Так, может, я упустила этот момент, но как будет проходить привлечение инвесторов и расширение коллектива? Я не знаю, как у вас по имени, я немножко не понимаю суть вопроса. А что значит привлечение инвесторов? То есть мы же не забываем то, что... Да, конечно, помимо рекламы, которую мы будем отдавать непосредственно от проекта, мы не забываем о человеческом факторе, о людях, которые будут делиться проектом, делиться результатами, рассказывать о нем. Всегда интересно то, что качественно, то, что имеет перспективу. Люди сами к этому тянутся, и поэтому я не вижу, я даже не вижу какой-то проблемы в том, то, что у нас, вернее, не проблема в том, я не сомневаюсь на секунду в том, то, что у нас будут всегда люди, будут активные пользователи, потому что мы создаем действительно качественный продукт, качественный, на сегодняшний день актуальный и достаточно востребованный. А про расширение коллектива я только что сказала, что мы команду активно набираем. Если у вас есть идеи, если вы хотите предложить себя как специалиста, обращайтесь, пожалуйста, ко мне, либо к Алексею Галяну. Мы с вами пообщаемся. Ребят, может быть, еще вопросы? Какие альткоины можно будет инвестировать со старта? Помимо биткоина, эфириума, доллара у нас будет Ripple. Dash, Litecoin, Dogecoin, насколько я не ошибаюсь, и Манера. Вроде бы, не дай бог, я сейчас сказала, что-то не то, меня отругает. Мы очень хотим успеть к старту подключить, конечно же, BCC, Bitcoin Cash и Ethereum Classic. Еще вопросы. Видите, мы даже, даже не за час, даже за 40 минут я уложилась. Я почему-то думала, что такая длинная презентация, я буду рассказывать ее очень долго. А нет, либо я тараторила, либо я тараторила, либо действительно все так компактно получилось. Максимальный срок инвестирования на альткоинах у нас до 360 дней, если я не ошибаюсь, на год. Алексей, если неправильно, поправь меня, пожалуйста. У нас Алексей отвечает за все, что касается маркетинга, тарифов. Если я сказала что-то не так, он меня подправит. Алексей молчит. Алексей, тебе вот комплименты делают, а ты молчишь. Алексей, да, Алексей у нас голова. Да, 360 дней. А, у нас а, еще такой момент предусмотрен, то что у нас все тарифы на самом деле будут а, плавающими. Естественно, в зависимости от курса, естественно, в зависимости от ситуации на рынке. И а, немножко, наверное, забегу вперед скажу тоже про такую вещь у нас один из наших разработчиков прям прям хвастается этим моментом то что у нас будут ограниченные тарифы нет наверное не ограниченные тарифы как правильно сказать Ну, грубо говоря тариф дня то есть у нас специальный тариф будет допустим выходить на каком-то событии или что-то должно произойти на рынке, что мы готовы подготовить тариф со специальным завышенным процентом. Тарифов этих пакетов будет ограниченное количество, то есть как спецпредложение. Это все вы будете видеть, конечно же, наблюдать в своих личных кабинетах, то есть, возможно, это будет как-то э, новостями информироваться заранее. Но, в общем, такой момент тоже у нас будет присутствовать. Да, тарифы могут меняться, все верно. Еще вопросы. Я пока сижу здесь, можете меня прям вопросами разрывать. Но мне очень нравится на самом деле, что вопросов нет, значит, я понимаю, что я все доходчиво рассказала. Вопросы. Внимательно. Так, слушай, Руслан, насчет ИСИУ. Э, да, Владимир, конечно, мероприятия будут планироваться и хотелось бы планироваться, но это все в любом случае по мере э, роста команды, по, э, по мере роста компании, потому что мы... Вы должны понимать, что э, на самом деле мы... Идей настолько много, настолько много сейчас работы на данном этапе, что мы не можем просто разрываться, но ну, чисто физически. То есть, если у нас будут люди, готовые нас поддерживать, готовы те же самые мероприятия устраивать, мы всегда только за, мы готовы предоставить все, что от нас будет требоваться. Вот. Добрый вечер, Александр. По поводу ОСО я так и не поняла вопрос. Да, у нас регистрация готовится в Англии. Полностью все юридические документы. Во многие при ICO можно инвестировать только от определенной суммы. Вот здесь, пожалуй, это не ко мне вопрос. Опять, Алексей, вопрос к тебе, потому что я немножко, ну, давайте честно будем говорить, некомпетентно в этой сфере. То есть все, что касается маркетинга, инвестиций, это у нас занимается отдельная группа лиц. Поэтому если Алексей сможет ответить на этот вопрос, то я попрошу его это сделать. Будет ли возможность скидываться? Да, естественно, я же говорю, у нас будут тарифы, представлены на ICO отдельно. То есть мы будем выбирать... Вот что я знаю точно, мы будем выбирать, подбирать самые актуальные предложения на сегодняшний день и предлагать вам инвестировать в SEO-проект вместе с нами, да, допустим, на какую-то сумму общую, почему нет. Я теперь поняла ваш вопрос. Да, я думаю, это будет возможно. Вот, Орифей написал в личку, напиши, разберете. Все, я так понимаю, что вопросов... Ну, если есть вопросы, то вы меня тормозите. Если вопросов нет, то, наверное, да, давайте уже заканчивать, потому что час подходит к концу. Сейчас подходит к концу. Все, хорошо, да, я так понимаю, вопросов больше нет. Вам всем тоже спасибо, кто сегодня присутствовал. Время, я знаю, что мы подобрали не очень удобное для вебинара. У очень многих уже поздняя ночь. Либо кто-то еще не пришел с работы, тем более понедельник. Но в любом случае, всем благодарна, кто сегодня был со мной, кто меня поддерживал. Да, ребят, до новых встреч. Новые вебинары мы, конечно же, будем стараться проводить как можно чаще. До свидания. Да, всем хорошего вечера. Пока-пока.